Тема нашего вебинара будет вот именно такая. Выбор есть всегда. И я хочу вас поздравить, потому что вы уже сделали свой выбор. Можно было найти массу дел на это время, а вы, отложив все дела, здесь. И выбрали время для получения новой информации. Вы позволили себе дать шанс изменить свою жизнь, изменить ее качественно и продуктивно. Сегодня я хочу рассказать про возможности выбора в компании Наюта. Как часто мы с вами искали ту дверь, за которой обязательно нас ждет другая жизнь, здоровье, успех, богатство, карьера, путешествия, но двери открывались одна за другой. Вот только опять это были, было не то, что искали, и не то, зачем мы выбрали сетевую индустрию. Чего-то всегда не хватало не встретили до того момента, пока в нашу жизнь не вошла компания «Наюта». Представьте, что вы входите в огромное, красивейшее здание, а перед вами много красивых дверей. И вы, распахивая каждую, получаете то, что так долго искали. А на дверях лишь одна надпись «Наюта». Здесь и здоровье, и карьера, и успех, и финансы, и путешествия и вознаграждения, и подарки. Что же такое наша компания «Наюта»? Почему она столь щедра и привлекательна? «Наюта» – это южнокорейская компания с авторским маркетингом на омолаживающих продуктах и услугах. Название «Наюта» в переводе с индийского языка обозначает число 10 в 72 степени. На юта в переводе это бесконечность, это символ величия и максимального заработка. Это первая компания сетевой индустрии, которая готовит переход на площадку мультичейн-маркетинга, что в конечном итоге даст партнерам собственную криптовалюту, обеспеченную товаром и партнерами линейного бизнеса, принимающими эту валюту в качестве оплаты товара. В нашей компании два маркетинга. Вы видите золотой круг, который олицетворяет маркетинг автоматизированной системы. Она заполняется по, так, по такому знакомому бинарно-матричному алгоритму. Но вот работает это все по-новому, потому что в основе маркетинга лежит цикличность и клонирование бизнес-мест, что дает бесконечный и увеличивающийся доход. Внутри этого круга вы видите человечка, и он стоит под денежным дождем. Это как раз-таки пассивный доход. Впервые мы работаем в компании, где каждый партнер со старта получает пассивный доход. И теперь всегда при заполнении бизнес-места в его бизнес-системе на его кошелек будет приходить 1 доллар. Второй круг синий, и это маркетинг площадки именно нашего интернет-магазина. Магазина на Ютамол. Продукция нашего интернет-магазина уникальна. Она есть только в нашем интернет-магазине. Никакая другая компания эту продукцию не продвигает. И эти два круга объединяются именно логотипом нашей компании, который олицетворяет единый электронный кошелек партнера – наполняющийся чеками с двух маркетинговых площадок. Конечно, у партнера есть выбор – получать чеки из одного или из обоих маркетингов. Во главе компании «Наюта» мощное, позитивное руководство. Президент компании, мистер Чейнг Сок, Вместе со своей супругой, вице-президентом миссис Марина Со очень ответственно и заботливо создают условия работы в компании заботясь не только о финансовой составляющей компании, а также о логистике и менеджменте компании. Мистер Че прошел путь века. Многие годы шли на разработку авторского маркетинга, который сегодня действительно уникален и позволяет каждому человеку работать в компании, независимо от его опыта и активности. Казахстан – первая страна, которая узнала мистера Че как президента сетевой компании, познакомилась с уникальными продуктами и открыла первый оздоровительный центр на своей территории в 2011 году. Но только 18 августа 2018 года родилась компания на «Наюта» созданная на основе собственного бизнеса по авторскому маркетинг-плану на омолаживающих продуктах и услугах очищения организма. Наюта начала покорять просторы интернета, расширились границы, расширяются с каждым днем и с каждым часом. А сегодня это международная компания с инновационным авторским маркетингом, где Около 80% дохода идет на выплаты партнерам компании. Почти сразу же был подписан договор между компанией Наюта и бизнес-школой ББС-академии. «Би -Би и онлайн, и офлайн обучение стало осуществляться под руководством опытных профессионалов своего дела президента Гульнары Садовой и коуч-тренеров, директора по международному развитию Тимержана Жаманкулова и корпоративного директора Розы Жаманкуловой. На наших глазах расширяются возможности компаний, подписываются договора, пополняется наш на Юта Мол, а в городах регионах проходят статин-семинары, которые обучают, готовят партнеров для карьеры в ББС Академии. Рождаются новые лидеры. Успешные партнеры. Успех компании не зависит от маркетинга и продуктов. Успех зависит от лидеров и веры в успех. Именно это единство уже сегодня говорит об успешной и долгосрочной работе партнеров в компании Наюта. Какой, каждому есть выбор, каждому предлагает выбор компании, какую дверь вы откроете, что выберете для своей жизни. А ведь для того, чтобы сделать выбор, надо открыть все двери. Тогда давайте начнем нашу экскурсию и откроем все двери, увидим все возможности компании. Первая возможность, что предлагает нам компания, это выбрать для себя здоровье и молодость. Девиз Южной Кореи – приносить пользу человечеству. И именно такой философией придерживается и наш президент. Отбор товаров в наш магазин идет тщательнейшим образом. Мистер Ч считает, что в нашей компании Наюта должны быть только высококачественные товары. А мы с вами понимаем, что для нас, для партнеров, это большое преимущество на рынке сетевого бизнеса – иметь эксклюзив. Дивные товары. Но тут же открывается и вторая возможность. Компания нам предлагает стать клиентом без покупки бизнес-пакета, только сделав регистрацию по ссылке рекомендателя. И на ваш выбор южнокорейские уникальные товары премиум-класса. В чем же уникальность наших товаров? Прежде всего, это абсолютная экологичность. Эко-товары сейчас в цене. И на рынке много предложений очищения организма. Одни очищают кровь, другие – печень, третий – кишечник. А ведь для запуска нашего организма по полной программе нужны тогда, получается, все, сколько бутылок вы готовы оплатить и расставить вокруг себя, а потом еще не забывать их вовремя пропивать. Компания Наюта предлагает монопродукт очищения организма. Это соль Наюта 880. Чистый хлорид натрия. Соль расплавляется в нефритовых чашах при температуре от 1000 до 1200 градусов в течение 300 часов для выведения вредных минералов, сернистого газа и тяжелых металлов, а также осколков стекла и песка. И отлежав три года, она обогащается нужными минералами, йодом, щелочью и инфракрасными лучами, которые, проникая в наш организм, создают благоприятную среду. Новая очищенная молекула соли имеет свойство притягивать к себе вредные примеси, попадая в наш организм. Вот то, что она потеряла в процессе выворки, она начинает вытягивать из нашего организма. Все мы знаем, что наши недуги, начиная от ослабленного иммунитета и до опухоли, это не что иное, как накопление шлаков и токсинов в нашем организме, которое происходит годами. Так вот, данный продукт – это генеральная уборка всего нашего организма. Одной баночки соли достаточно, чтобы три месяца использовать нашу соль в качестве профилактического приема. И с каждым днем мы начинаем запуск самоисцеления организма, приводим его в норму и убираем именно начало проблемы, а не боремся с ее результатами. И это ведь только один продукт из линейки товаров нашего Найутомол. В нашем интернет-магазине представлена постоянно пополняющаяся линейка продукции. Выбирайте здоровый организм, дайте ему шанс на новую, чистую, полноценную жизнь. А вы бы хотели пользоваться этой продукцией и получать на ваш электронный кошелек кэшбэк от 5 до 70%. Мы все любим скидки, акции, распродажи, и в нашей компании есть такой выбор – купить и сэкономить. Но для этого вы опять становитесь перед выбором, потому что тогда нужно стать партнером компании «Наюта» и купить стартовый бизнес-пакет. Начав бизнес компании «Наюта», вы не только покупаете бизнес-пакет. И именно с этого момента любая покупка в вашем интернет-магазине будет возвращать к вам на электронный кошелек в качестве личного кэшбэка от 40 до 70%. Отличная экономия. Если вы более амбициозный человек и хотите еще и зарабатывать ежедневно, ежемесячно, ежегодно, то, конечно, вы выбираете стать активным партнером компании. Тогда Пожалуйста, на ваш выбор бизнес-пакет за 31 доллар центов и бизнес-пакет за 250 долларов. В нашей компании есть внутренняя валюта, где 1 доллар равен 1 пи. Какие возможности вам откроют эти бизнес-пакеты? Бизнес-пакет стоимостью 31 доллар 25 центов это пакет 7. А бизнес-пакет стоимостью 250 долларов – это пакет плод И тут получается так, что и тот, и другой пакет будут вам давать сразу же право занять место в бизнес-системе. Это бизнес-место в бинарно-матричной автоматизированной системе. И вы сразу же начинаете получать доход. Да, за этой дверью нашей компании постоянный дождь долларовый дождь стартовый бизнес пакет за 31 доллар 25 центов или за 3125 пи называют накопительным и он в отличие от пакета плод э, дает человеку возможность занять место в структуре и начать право зарабатывать но его электронный кошелек на вывод денежных средств на его карту будет закрыт Ровно до того момента, пока на кошельке не соберется сумма в 250 пи и произойдет апгрейд на пакет плод. То есть в период накопления вы не сможете пользоваться деньгами на вашем кошельке, вы не получите монопродукт компании «Соль наюта 880». Ваше бизнес-место не участвует в реинвестиции. Как только система автоматически произведет апгрейд, партнер со статуса 7 переходит на статус «Плод». И сразу же открываются преимущества бизнес-пакета «Плод». Открывается кошелек на вывод денежных средств на вашей платежные системы, а служба доставки вам на домашний адрес уже отправит монопродукт компании «Соль на Юта 880». Также ваше бизнес-место будет участвовать в реинвестиции, создавая вам новые дополнительные бизнес-места, которые приносят вам чек как основное место. Каждое место имеет 20-уровневую систему заполнения. А выбрав для себя стартовый бизнес-пакет плод, вы открываете перед собой не только маркетинговые преимущества, Включаясь в активную работу компании, вы получаете сразу чеки, которые всегда будут только расти. Вы становитесь лидером, интернет-предпринимателем компании. Как видите, мы всегда делаем выбор, и в зависимости от того, какая у нас цель. Вы можете выбрать бизнес-пакет и остаться лишь потребителем продукции магазина, получать кэшбэк от покупки товара в в маркетинге площадки на ютамол и пассивный доход в партнерской программе, не строя команды. Но сможете ли вы молчать, получив в скором времени шикарные результаты по здоровью? А я вам точно скажу, нет, не сможете. И у вас опять будет выбор. Вы можете не молчать. Это использование еще одной возможности нашей компании, партнерской программы где за рекомендацию программа будет платить вам. Современный сетевой маркетинг основан на простых фактах человеческой природы. Ничто не продает продукт так эффективно, как сила слова, восторженные рекомендации наших друзей или партнеров компании. Это мощь передачи эмоций от человека к человеку, которую иногда называют рекомендательный маркетинг. Является он как раз именно той движущей силой феноменального успеха сетевого маркетинга. Давайте рассмотрим, что же будет результатом этих рекомендаций. Вы зашли на пакет «Плод» и пригласили в компанию своего первого партнера, купившего бизнес-пакет «Плод». Сразу же вы получаете бонус 50 долларов – Плюс вы получаете в подарок по системе три ваших личных аватара. Два из них станут под вашим приглашенным, а третий станет на противоположную ветку под вами. Система работает так, что при всего одного человека вы получаете три подарочных места. Их стало четыре. И за каждое из четырех мест, которые встали под вами, вам система заплатит бонус – Плот по 5 долларов. 50 и 20 – это 70. А вы еще и получите бонус 7 по 1 доллару за каждое из этих 4. Итого 74 доллара. 74 пи упадет вам на электронный кошелек только за одного приглашенного. Плюс, не забываем, три дополнительных бизнес-места. Теперь под вами уже 4 бизнес-места. Система работает за вас. 75% работы она уже сделала. Ваша задача – выполнить работу на 25%. Под вами появляются места. И причем это места не только ваших лично приглашенных. Под вашими местами может оказаться и место вашего спонсора, и человека, который пригласил вас дальше также активно работает, и вы получаете по одному доллару за каждое появившееся под вами место. А Время получения и величина чеков зависит только от вашей личной активности. Если вы активны и строите сеть, то со старта получаете увеличивающиеся чеки, а ваша бизнес-система заполняется очень быстро. Если вы пассивный партнер, и заполнение вашей бизнес-системы зависит от заполнения бизнес-систем от 20 мест над вами, только при заполнении их собственных бизнес-мест до вашего уровня, на котором вы стоите, эта система начинает заполнять и места вашей бизнес-системы. Она позволяет им слева направо, сверху вниз заполнять свой уровень и переходит и в вашу бизнес-систему. Такое построение – это основное условие маркетинга, поэтому рано или поздно на ваш кошелек будут поступать по одному доллару от каждого бизнес-места в вашей бизнес-системе. Один доллар. Скажите, вы неинтересно, а я вам отвечу так, ни одна маркетинговая система не будет вам платить за регистрацию под вами бизнес-мест до 20 глубины, если вы не пригласите в первую линию партнеров. Покупая пакет плод, который стоит 250 пи, где 170 пи – это стоимость продукта соль юта 880, а бизнес-место у пакета плод в партнерской программе стоит 75 пи. И за рекомендацию покупки плода партнер сразу же получает вознаграждение 74 пи и 3 подарочных места каждая из которых стоит по 31 доллару 25 центов, что составляет общее вознаграждение 167 долларов 75 центов, где стоимость трех подарочных мест 93 доллара 75 центов. Это на 18 долларов 75 центов больше, чем вы потратите на покупку бизнес-места. Так, уважаемые партнеры, давайте проверим. У нас звук есть? Как меня слышно? Поставьте плюсики. Хорошо, связь есть. да? Продолжаем. Как видно на слайде, компания не только заботится о вашем здоровье, но также и вознаграждает за покупку бизнес-пакета плод по вашей рекомендации, возвращая в ваш семейный бюджет деньги, которые вы потратили на покупку бизнес-места в партнерской программе. Ваши подарочные места, за которые вы не платите деньги, теперь всегда будут вам увеличивать ваш чек в три раза, собирая чеки до 20 глубины. И каждое подарочное место имеет свою систему заполнения, собирая чеки от заполнения системы под ним. Перед вами выбор – быть пассивным партнером или начать свое продвижение по карьерной лестнице. Преимущество нашей компании и выгодность перед другими компаниями очень существенно. Впервые перед партнером нет требований в обязательной квалификации, то есть в партнерской программе могут участвовать все активные партнеры которые рекомендуют этот бизнес и строят партнерские сети. И партнеры, которые не занимаются рекомендациями, они не строят сети, а являются только покупателями или не являются покупателями, а просто купили бизнес-место, бизнес-пакет и заняли это бизнес-место. Потому что по условиям маркетинг-плана они также получают чеки, а их пассивное участие влияет на только на быстроту и размер получаемого вознаграждения для них. Поэтому в маркетинге чеки у всех будут разные, но они будут у каждого партнера. Каждый партнер получает чек от 1 доллара до 20 глубины. Нет обязательной квалификации. Каждый партнер выбирает сам условия сотрудничества. Нет обязательной покупки товара. То есть впервые голова не болит о том, что твой чек зависит от твоего личного товарооборота. Каждый покупает продукцию, какую желает, и тогда, когда может. Как в каждой товарной компании, в компании наюта также есть статусы. Но впервые статусы увеличиваются благодаря командной работе, потому что они не привязаны к личным приглашениям. В компании наюта нет терминации конечно это не значит что за нарушение этики и морали нет наказания выбрав для себя бизнес наюта и став активным партнером вы начинаете продвижение по лестнице успеха и это достойный выбор для человека с большими планами и целями а bbs академия обучает направляет мотивирует академия BBS ⁇ это мощный толчок, это эскалатор по лестнице успеха. А если вы зашли на пакет семя, но вы активный партнер и пригласили партнера на пакет плод, вы получаете в точности такое же вознаграждение, как будто бы вы зашли на пакет плод. Только вознаграждение вы не сможете вывести на свои карты, так как это вознаграждение помогает бизнес-месту Семя накопительно сделать быстрый апгрейд. Поэтому для активного партнера апгрейд произойдет достаточно быстро, но стоимость пакета увеличится, и для его хозяина он будет уже стоить 181 доллар 25 центов. А теперь рассмотрим вознаграждение для рекомендации на Семя. Этот доход – Называется пролонгированным, потому что он отложен на будущее. Но сегодня вы все равно получаете вознаграждение 6 долларов. После того, как произойдет апгрейд у этого места, то вы получите свои 74 доллара по маркетингу и 3 подарочных места. Покупая товар на платформе, мы получаем чек. На свой электронный кошелек. Это кэшбэк. Что же такое кэшбэк в Наюто? Как только партнер покупает любой бизнес-пакет, он сразу же получает статус одной звезды и кэшбэк 40% от PV за покупку товара. Когда вы выбираете для покупки товар в вашем интернет-магазине, то вы увидите две цены под товаром. Это будет цена и PV. ПВ это сумма баллов за товар, купленный вами. Другими словами, это те баллы, которые вы получили, покупая товар для себя и своих клиентов. Кэшбэк поступает на ваш электронный кошелек сразу же, моментально, после оплаты товара. Не надо ждать накопления PV, потому что в компании «Наюта» Нет обязательного товарооборота. Нас не обязывают быть стопроцентным потребителем товара. Мы покупаем товар, когда в этом есть необходимость и столько, насколько позволяет нам наш кошелек. А чтобы не заглядывать в свой собственный кошелек и ждать поступления пассивных чеков, мы выполняем единственное условие сетевого бизнеса и становимся рекомендателем новой бизнес-системы. И вот тогда на ваш электронный кошелек в кабинете всегда будут поступать чеки, благодаря которым мы не только покупаем необходимый товар, но также выводим их на свои карты, улучшая финансовое состояние своей семьи и себя. Как вы видите на таблице, статусы увеличиваются при определенном условии маркетинга и увеличивается, соответственно, ваш кэшбэк. При этом увеличение статуса зависит от условий маркетинга на площадке на Юта Как только слева и справа под вашим бизнес-местом зарегистрируется по 7 плодов, вы закрываете статус 2 звезды, и ваш кэшбэк становится 45%. Это могут быть как ваши приглашенные, так и приглашенные приглашенных, так и плоды параллельной структуры. Впервые мы встречаем с вами командную работу не на словах, а именно на деле. Но если вы активны и ваши личные приглашения, личные приглашения э, дают вам партнеров, которые сделают закупку в интернет-магазине, то на ваш электронный кошелек начисляется 5% группового товарооборота. Сегодня активные партнеры закрывают статус, так как это денежно. Это повышает не только кэшбэк, но и признание компании за их активную работу. Это признание партнеров их как лидера. А каждый активный партнер стремится, стать, стремится к статусу 8 звезд, где 70% кэшбэка дается на покупку товара. То есть вы покупаете товар за наименьшую сумму. Обратите внимание, на покупке продукции ваших клиентов, которые не являются партнерами компаниями, у них нет 40% кэшбэка, и товарооборот продукции становится на ваш кабинет, как ваша личная покупка, а на ваш электронный кошелек возвращается ваш личный кэшбэк в зависимости от вашего статуса. То есть получается, если все-таки партнер, будет только покупать продукт, нам это тоже очень выгодно. Работа с клиентами будет интересно. Это наш дополнительный доход. Вот так выглядит маркетинг автоматизированной системы. Она заполняется по бинарно-матричному алгоритму. И одно место открывает под собой 20 уровней. 13 тысяч аватар. Это бесконечно повторяющийся цикл выплат, цикличность бизнес-системы. Только в нашей компании для активных партнеров, закрывших статус 4 звезды, есть статусный бонус, пассивные чеки. Они будут идти от всей глубины после 20 уровня за покупку бизнес-пакета плод. Нет ограничения чеков. Мачин бонус ⁇ это бонус, если ваш партнер... Так же, как вы, закрыл статус 4 звезды, то есть его доход после 21 уровня это – это стопроцентно. Оба маркетинга собирают чеки на единый кошелек до бесконечности. А вот как раз бесконечность чеков создает реинвестиция. Реинвестиция – это дополнительное ваше место в бизнес-системе которая ставит автоматически программа с прохождения по вашему кошельку чеков. С каждой суммы 156 долларов 25 центов, 125 пи получается, так, 3125 пи, программа ставит в вашу систему еще одно место, которое носит название «Аватар» что создает как раз цикличность в программе и новые бизнес-системы. А именно это является вечным двигателем в авторском маркетинг-плане. Представьте, как только у вашего партнера собирается аватар и занимает свое место в бизнес-системе, вы получаете 6 долларов, так как аватар несет тот же бонус 7 – 5 долларов плюс 1 доллар за новое место. Новый революционный маркетинг позволяет зарабатывать на годы, получать статусы, репутацию успешного человека, а самое главное – уверенность в будущем в своем и своей семьи. «Наюта» – это пять видов дохода. Авторский президента президент компании «Мистер Ачейнг Сок» – это новая бизнес-система. Это мечта каждого сетевика. В основу этой системы заложены источники жизни. Человек не может жить, если он нездоров. Его организму всегда нужно очищение и восстановление. Восполнение организма жизненной силой приведет к омоложению организма и к долголетию. Человек не может жить без денег – Пока так устроен мир, и только финансово успешный человек будет заботиться о своем здоровье, о здоровье своих близких, друзей, потому что наличие средств даст ему такие возможности. А если в единую систему соединены жизненно важные условия, такая система обречена жить вечно. Обращаю ваше внимание, что сейчас заполняется первая 20-уровневая система. И все, кто уже в этой системе, это люди, которые позаботились о своем будущем. Все, что теперь будет выстраиваться ниже их, будет отражаться на их электронном кошельке. Быть впереди всегда трудно, но и всегда денежно. Быть в нужном месте в нужное время – это интуиция и везение, а также ваше право выбора. Гениально соединение действий, которое э, знает каждый сетевик, в систему вечного двигателя, потому что система сама себя всегда будет циклично повторять благодаря единственному условию – аватару. Теперь вы видите, выбор есть всегда. Вернуться в рутину обычных действий жизненного колеса – работа, дом, работа или позволить себе изменить жизнь, сделать ее ярче, придать себе уверенности, качественно поправить свое здоровье, физическое и финансовое. Ты человек. Возьми на себя ответственность за свою жизнь. Нам ничего не нужно создавать. Нам дана готовая авторская система. Она просчитана и уже дает свои результаты. Сегодня чеки активных партнеров, которые увидели и приняли этот колондайк денежного изобилия за 2-3 месяца, вырастают от 5 тысяч до 10 тысяч. И это только начало. Наюта уже сегодня наполняет кошельки своих партнеров. Наюта уже сегодня делится результатами о своих продуктах. Люди благодарят ее за такую возможность и несут информацию от человека к человеку. Возможно, год, а может быть и меньше, и она Юта будет знать каждый сетевик, и он обязательно не пропустит такое предложение.